«Мы быстро справились с кризисом, но не было созидательного разрушения», заявил ректор Анхикс Владимир Мау, выступая модератором на экспертной дискуссии «Непростой разговор об экономическом росте». В сессии приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и председатель Банка России Эльвира Набиулина. По словам Антона Силуанова, в целом российская экономика справилась с проблемами, которые принес 2020 год. Мы закрыли предприятия, объявили локдаун, чтобы обеспечить и сохранить жизнь и здоровье наших людей. Но это было оправдано, и мы помогли в этот момент и людям, помогли бизнесу, предприятиям. То есть, по сути, мы через бюджетные возможности минимизировали последствия таких решений, помогая бизнесу и гражданам, сказал Силуанов. В то же время он подчеркнул, что злоупотребление государственными инвестициями может навредить экономике. В такое сложное время, как прошлый год, конечно, государственные инвестиции должны увеличиваться и быть катализатором роста. Но здесь перебарщивать нельзя. Не нужно увлекаться такими идеями, потому что не надо мешать частным инвестициям. Считает министр, говоря об экономическом росте в целом, Антон Силуанов. Со времен Великой Депрессии ключевой задачей экономической политики, как мы говорили, было обеспечение темпов экономического роста. И э, в условиях пандемии... Кстати, и в условиях финансового кризиса 8-9 года, как я говорил, практически все развитые страны пожертвовали экономикой ради социальной, ну, в 8-9 году ради социально политической стабильности. Сейчас ради спасения жизни, жизни людей. Означает ли это, что благосостояние, качество жизни выходит на первый план? Видите ли вы вот этот конфликт параметр роста роста и Благостояние, роста и стабильности. Антон Генерович, можем с вас начать? Спасибо, Вадим Александрович. Интересная постановка вопроса. Я думаю, что здесь не надо противоставлять одно другому благосостояние и рост. Задача любого государства, конечно, благосостояние, обеспечить благосостояние своих граждан, рост их доходов, качество услуг и так далее. И для этого, для этого как раз один из самых главных инструментов – это экономический рост. Потому что будет экономический рост, будет и занятость, будет и доход населения, будет и бюджетное поступление, которое потом обратно возвращается гражданам. Поэтому, безусловно, конечная цель – это рост благосостояния, инструмент, для достижения обеспечения экономического роста. Теперь вопрос о, как бы, что за рост нам нужен. Вы правильно вступить, в своем вступительном слове сказали о том, что рост бывает разный. Можно обеспечивать рост, но он, он не ведет к созданию какого-то долгосрочного какого добавочного продукта, который обеспечивает благосостояние граждан. Ну, самый простой пример, если взять, ну, не знаю, копали яму, закопали яму, Вроде как сказать, все трудились, все пыхтели, но получали заработную плату, но никакого добавочного продукта впоследствии эта инвестиция не несет. Или как у нас <свят> рост был, помните, несколько лет назад, когда росли цены на нефть, вот. цены на нефть выросли, рост был, потом цены <свят> снизились, тоже, как сказать, это повлияло на экономический рост. Поэтому важно качество роста. Качество роста очень важно, которое бы приводило к созданию новых, новых экономик, которое бы обеспечило современную экономику, современными рабочими местами, современными технологиями. Такой рост нам, нам нужен. И действительно, правильно сказать, что мы в прошлом году, как и все страны, пожертвовали значит, Ростом, ради здоровья, ради жизни наших граждан. Мы закрыли предприятия. Мы объявили э, локдаун э, для того, чтобы обеспечить, сохранить э, жизнь и здоровье наших людей. Вот. Но это было, было оправдано. Мы помогли, как государство, и людям в, этом, в этот момент, помогли бизнесу, предприятиям. То есть, по сути, мы через наши возможности, через бюджетные возможности минимизировали последствия такого локдауна, последствия таких решений, помогая и бизнесу, и гражданам. Мне кажется, мы очень неплохо сработали. Действительно, у нас незапредельные уровни долга да? у нас не выросли показатели там, разбалансированности бюджетной и финансовой системы. Поэтому мне кажется, вот это вот точное решение, которое были направлены на помощь людям и бизнесу, они позволили как раз пройти этот сложный период.